Приветствую на моем канале, меня зовут Елена Туманова, и сегодня я хочу показать свои результаты на платформе K-MAT Club. Несколько дней назад, еще даже не прошло недели, я зарегистрировалась в этом клубе, потому что прониклась идеей и поняла всю перспективу, развития и дохода, который я могу получить в этой компании. Я понимаю, что у компании есть все шансы, есть все возможности работать долго и счастливо и помогать своим партнерам зарабатывать очень и очень хорошие деньги. Есть несколько инструментов для заработка, но об этом чуть позже. Сегодня я хочу заострить внимание на совершенно пассивном доходе, который может получать Каждый партнер данной платформы. Я говорю о стейкинге. Что нужно сделать, чтобы получать пассивный доход? Первое. Вам нужно зарегистрироваться по моей ссылочке, которая находится внизу под видео, и пополнить ваш баланс на ту сумму, которую вы желаете. Рекомендую не менее 100 км или не менее 100 долларов. 1 км здесь это внутренняя валюта и 1 ГМ приравнивается к 1 доллару. Деньги можно завести различными способами. Внизу под видео есть инструкция, как пополнить баланс и перевести деньги на стейкинг. После того, как вы пополнили баланс, вы переводите деньги на стейкинг. И с этого дня вы начинаете участвовать в распределении прибыли компании Game Club. Компания запустилась в апреле, и каждые 25 дней компания делится своей прибылью со всеми участниками платформы. В первый период компания выплатила 13%, во второй период компания выплатила... 15 процентов и третий период процент был увеличен то есть доходы компании растут динамика идет мы заработали 16 процентов от суммы своего депозита буквально два дня назад я пополнила свой баланс положила деньги на стейкинг 185 кмс или 185 долларов и через два дня я получила свои дивиденды плюс 16 процентов депозиту то есть полный объем как если бы я положила в первый день периода я получила дивиденды в полном объеме но я давно уже в интернете и честно вам скажу если инвестор единожды проинвестировал в данную компанию, независимо от того, за один день до окончания периода или с самого начала дивиденды получаются в полном объеме. И те мои партнеры, кто меня услышал, буквально вчера до 12 часов ночи положили деньги на стейкинг, все получили комиссионные или дивиденды в полном объеме. Объеме. Не за один день, не за одну ночь, а за весь цикл 25 дней. Это очень радует, это прекрасно мотивирует. И я вижу, насколько повышается мотивация всех партнеров, кто здесь работает. Дивиденды я могу вывести в любой момент. Нажимаем кнопку «Вывод». Могу вывести либо на трон, либо на кошелек Perfect Money. Могу передать другому партнеру. Могу отправить обратно на стык и мой депозит увеличится и соответственно в следующем периоде, когда мы будем получать свои дивиденды, сумма у меня будет уже немного больше. Ну конечно же я планирую укрепить позицию в стейкинге для того, чтобы здесь каждые 25 дней уже вот здесь сумма дивидендов у меня была более интересная. Так, что еще я хочу вам показать? Вот прошлое начисление 16%, до следующих начислений 24 дня, дивиденды за все время. И самое интересное, сколько же будут работать наши депозиты? Наши депозиты будут работать до тех пор, пока не увеличится в 5 раз или пока мы не сделаем 5 иксов. Вот здесь полосочка будет бежать, и вот как только сумма нашего депозита увеличится в 5 раз, депозит заканчивает свою работу. Не могу не сказать о том, что через несколько дней, а именно 24 июня, запускается у нас еще один инструмент, очень, очень и очень денежный, где каждый партнер, каждый без исключения может выйти и выйдет быстро на свои первые доходы. Во всяком случае, очень быстро вернет вложенные в бизнес деньги. Ну а те партнеры, кто прямо сегодня зарегистрируется в мою первую линию, каждому оплачу доступ к платформе, которая принесет нам очень много денег. Что вам нужно сейчас сделать? Зарегистрироваться в мою первую линию, посмотреть видео, инструкцию и пополнить ваш баланс, положить деньги на стейкинг и уже через 25 дней получить свои первые начисления – и, конечно же, сразу же связаться со мной, и я вам расскажу стратегию, по которой мы будем двигаться в нашем следующем денежном направлении. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока!